Привет, друзья! Меня зовут Бодрович, и сегодня я хотел бы презентовать вам свою песенку, которая называется Проюг. Поехали Я билеты на Кипр купил. Я девчонку туда пригласил, А девчонка на пляже лежит, А меня тогда кто ублажит? Хватит на пляже нежиться Вставай и давай уже пежется, Не затем я тебя брал на юг Чтобы вспомнить свою нежность рук Я другую повез на боли, А у ней голова заболи, Она ест, она пьет, она спит А меня тогда кто ублажит Хватит в постели нежиться, Пей таблетку и будем бежиться. И затем я тебя брал на юг, Чтобы вспомнить свою нежность, друг. Прошли годы, и стал я мудрей, И с собой я беру лишь друзей. С ними весело пить и гулять, За друзей мне не надо пошлять. С ними можно на солнце нежиться, Ну а если захочется пежиться, Хитрых я вспоминаю подруг, Ощущая свою нежность рук. Спасибо, друзья! Если кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. И до новых встреч!